Всем привет, друзья! Сегодня у нас сегодня мы в Карелии, и сегодня у нас новое блюдо называется. Как у нас блюдо называется, Лёнь? Бобер тушеный. Бобер тушеный с картошкой, короче. Вот почистили уже картошки. Вот, картошки почистили. Где там бобер? Бобер. Лапу смотрите. Что ты лук уже, да, почистил? Да. Сейчас. Что там дальше надо делать? Кастрюля Самое главное Бобра нужно отмачивать От двух водок а -а -а. Ты уже отмачивал, да? Да Вчера вечером я его снял Я, кстати, не разу бобра не ел Вчера вечером я его снял Мы его замочили Замочили в каком смысле? Сейчас будем, вот, вот, сутки уже прошло, и вот уже запах на лексинный уйдет А, а он будет, деревом пахнет, еще? как будто осину съел Ну, что сейчас Будет жарко невозможно Побер был небольшой, малосенький, килограммов на десять Да ладно Так, ну Ленька пока разделывает бобра. Не переключайтесь. Включим, как бы разделывает. А от что ли? Да, ну очень долго. Первый раз был бобра если не знаю, что-то. Его точно едят? А топором, походу. Филе находится. что берем только филе? Угу, филе. Вот, первые куски уже у нас упали в сковородку. кастрюль А масло надо будет потом или попозже? Да Какой массу вода будет? пришло? А -а. Так, ну ладно, мы сейчас нарежем и покажем, что да. дальше. Вот, ребят, мясо. Порезали. А уже, да. Дальше что, лук, да, будем? Или что там Да дальше? нет, ну пока поварим мясо, а -а -а. получается-то, а после того закинем картошку, лук, морковь. А -а -а. Солить не надо, да, пока еще? Нет, подсолю. Подсолишь? Еще надо в склад эти засолить. А -а -а. Соль закончил. Мочки оставить в складе. Вот, чистое мясо. Так, ну все, залили водой и поставили на плиту, пускай греется. Все, ждем. Так, ну что, мясо уже подготовилось. Пошел я в А, ты еще насолил? да. Посолить Сейчас, э, мясо приготовилось. Положим картошку и положим лук. Угу. и морковку сейчас сверху. Сейчас засолим в Сейчас вот за соль, посолим и не переключайтесь. Будет вкусно. Так, мы ну его посолили. Сейчас что, нарежем лук, У? да? Да. Сейчас нарежем лук. обычными кольцами, да? кольцами или кольца еще порежем чтобы не такие ровные были лук обжаривать не надо просто... не, не, не, не когда готовится дичь угу. все ложится только в своем виде ничего обжаривать не надо как говорят, что я поддерживаю что Должно быть в мясе, что картошка, лук, морковь, все будет ничего не Ну, перчик еще. Соль, да, там еще. Ну, ну, соль по вкусу там, солите как хотите. То любит посоленнее тут побольше соли. Да. Сейчас нарежем лук, включимся, что дальше делать. Вот, закинули дучок. Ленька почистить морковочку, тошка уже начищена. Морковку на терке, да, надо? Да, на терке. Ну, На крупной терки выдать. Вот добавляем. мясо сварилось ну так более менее сколько у нас сварилось Минут 40 да, где-то да, где минус 40 варилось засыпали туда нарезали лук сейчас режем морковочку туда тоже опускаем ничего обжаривать не надо все прям так да? У -у -у. Так. ну солите сами по своему вкусу там как солите да перчите по своему вкусу Раз обратно скажу вам, что за вкус. Запахи такие вообще классные. Ну, дичь, дичь. Сейчас что дальше? Картошку. Дальше да. Сейчас порежем картошечку тоже. Вообще называется блюдо шулема шулема из бобра. Шулема из бобра. Вот такая будет короче это заголовок этого видео будет. Шулема из бобра. Ну картошки тоже там, да, по своему выбору можно. Да, картошка, ну желательно побольше, чтобы как получилось тушеная картошка с мясом. У -у -у. Короче, нарезаем картошечку туда. Все, варится. Ух ты, господи. Чего целое упало? Все, картошечку почистили. Все. Mm -hmm. да. Перемешаем. Перемешать надо. Побольше, так, чтобы она да. картошку томин долго. Для того, чтобы она хорошо очень разварилась. Ну, Разваристая полностью. Ну 40 минут мяса, да, где-то, ну около 40... Да, и 30 минут картошка. 30 минут картошка. сейчас и смотрим что Перчик потом, да, уже все Перчик уже перед э, окончанием приготовления. Перчик, mm. укропчик и лавролист. Mm. Ну все, будем ждать полчаса, что получится. Посмотрим. Вот закручительный момент у вас. Укропчик. А укропчик. Черный перчик у нас, вот надо. А -а -а -а. запах и вообще. Э, Непередаваемая. И немножко немножко лагрушечки. Вода выкипела, занятия завалилась, сушился, Надо много не должно быть. Включаю, сейчас наклоним крышкой, ну в принципе ну, через 5 можно садиться на стол Ну вот, ну все блюдо как бы готово, сейчас будем Чтобы пробовать Чтобы папа готова с Да, будем сейчас пробовать, скажу вам свое мнение, что за блюдо Ну а мы что, пойдем еще отдохнем немножко Так, ну вот наше блюдо готово, все, сейчас уже будем готовилось. дегустация у нас будет первый раз буду пробовать бобрятину М -м, запахи вообще обалдены. так сейчас ребят будем пробовать что за блюдо бобрятину честно скажу вам ребята никогда не пробовал сейчас вам скажу первое ощущение свои ну блюдо надо как пробовать под стопочку мы сегодня на рыбалке все-таки отдыхаем Стопочку выпьем и потом попробуем. Так, ну чё, раскладываем. Ага. Ну, на что похоже вообще мясо? сейчас я Мясо как... похоже, но если кто-то захочет, то заходим, будет мясо похоже очень сильно на лося, потому что по спектру питания вас примерно схож с бобром. Вот. Ну а так, ну дичь, дичь, больше ну сказать нечего. Говядина немножко. Подает говядина хорошо. Ну чё, ребят, начинаем угу. пробовать. Сейчас ленька нальет по 100 грамм, потому что ну за приезд, во-первых, да. и все-таки новое блюдо надо угу. по 100 грамм попробовать. Ну это русская традиция по 100 грамм. Давай. свое здоровье. Ваше здоровье, ваш приезд. Ну все, давайте, ребят, за вас. такая класс ну, Так, сейчас по картошке скажу, что. Класс. Вот похоже на эту. Ну, угу. лесную какую-то. Да, сейчас по мясу посмотрим. Тут печень, походу, попалась. Угу. Да, печень Вдруг печень супер. Да. Угу. Возьму маленький кусочек, попробуем. Пипец, вообще. Супер. Да. Вообще классно, ребят. Сейчас мясо попробуем. Я не думал, что баберты будут тут такое вкусное. Ух, ветер поднялся угу. М -м. Вообще Супер, мясо вообще, вообще обалденное. обалденное Ребята, лайк Бобер Что-то похоже на этот На лосятину да, вот да, Есть да, такое да, с да, да, Я Вообще классно И запомните Убейте бобра, спасите от дерева Не, Классно, ребят, попробуйте сами обалденно. и обалденно. Класс, Вкус. Ну как есть с этими.. С магазинами окорочками вообще не сравнится. Вообще классно. М -м Серьезно, вкусно. Так, ну ладно, ребят. Заканчиваем это видео. С вами был Буян. Мы были в гостях у Лёньки на ход базе. И всем пока, ждите следующее видео. Следующее видео у нас будет рыбалка. Вот, не знаю, как получится. Живца у нас нету. Будем ловить сначала живца, потом попробуем поставить желицу. Ну, что получится, получится. Не переключайтесь и смотрите следующее видео. Всем пока.